матрица вселенной строится по есть я есть мои возможности то, что я могу дать да и мне все равно Моя будильник я уже должна спать ложиться <свист> вот и есть <свист> и есть мои потребности то что мне нужно и у каждого у нас такие два чебураши хуха возможности и потребность да и когда мы <свист> дарим свои возможности да? и каждый из нас дарит свои возможности, да? а ваша возможность может быть моей потребностью, понимаете, да? а вселенная – это такой этот, ага, возможность, потребность, сейчас соединяю, и значит, тебя уволили с работы, предложили место в другом городе, а ты в этот момент что думаешь? Козлы, козлы, вот. а тебе возможность притягивают. Понимаешь, да? Понятно всем это, как матрица работает, да? Все негативные истории, которые случаются в нашей жизни, это шаг, это один из трех-десяти шагов к осуществлению нашего желания, да? Ну да.